Всем привет, друзья! С вами Александр Попкевич. И с сегодняшнего выпуска вы получите несколько практических рекомендаций по созданию своего капитала, почему-то о которых не говорят. Но они настолько мощные и крутые, что меняют жизнь людей в корне. Ни для кого не секрет, что прежде чем инвестировать и приумножить свои деньги, нужно, чтобы они, конечно же, были. И речь в этом видео пойдет о капитале. Я дам... Три практических механизма по созданию капитала, о которых многие почему-то не говорят. Конечно же, при подготовке к этому ролику я изучил ту информацию, которую говорят э, другие, и откровенно огромное количество славобудия э, в интернете, но есть и очень достойные публикации. Ну что ж, давайте с места в карьер сразу же к практическим рекомендациям. Итак, что такое капитал, друзья? Капитал – это ваши свободные деньги. И определить, насколько человек богат или нет, можно определить по степени владения этими деньгами. Ну, например, у Билла Гейтса сейчас свободных денег, которые не заняты в инвестиционных проектах, в районе 95 миллиардов долларов. Это свободный капитал, который у него есть. И большинство людей живут, в принципе, вообще без накоплений, без этого капитала. Но для того, если ты хочешь стать богатым, то тебе он нужен. Давайте на примере возьмем рандомного Василия. Василий рандомный, фамилия такая. Он, например, зарабатывает 150 тысяч рублей. Будет вот у меня по левую руку. Но 150 тысяч рублей он и тратит каждый месяц. И есть у нас некий Евгений. Евгений зарабатывает 70, но тратит при этом 50 в месяц. Кто из них богаче? Ну, конечно же, Евгений, потому что у него что-то остается. И эти деньги создают со временем его капитал. Первая рекомендация, что нужно откладывать как минимум 10% своих доходов. Не нужно откладывать больше, но не нужно откладывать и меньше. И предположим, что вы зарабатываете в месяц в районе, пускай, 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей. Через 12 месяцев 12 умножаем на 10% от 100 тысяч рублей. Это у нас получается 120 тысяч рублей. Вы скажете, ну да, но 120 тысяч рублей нельзя взять, изменить, поменять свою жизнь. Но мы с вами будем работать над двумя векторами. Во-первых, мы научимся с вами откладывать часть своих сбережений. И во-вторых, мы научимся повышать свой уровень дохода. И исходя из этого, у нас существует вторая рекомендация. Первая рекомендация была «откладывай 10%», и вторая рекомендация «откладывай всего лишь 5% к этим 10% на свое самообразование и саморазвитие». И вот это критически важно. Я считаю, что это едва ли не самая важнейшая рекомендация, которая позволяет тебе расти и повышать свой уровень благосостояния. Как вообще повысить свою зарплату? Да? Многие работают по найму, это понятно, и это нормально. Я тоже в свое время когда-то работал по найму. И самый простой и единственный способ подойти к своему боссу и сказать мне нужна зарплата повыше добавьте мне 10 процентов зарплате или добавьте мне скажем там 30 тысяч рублей в зарплате дальше мяч на стороне босса и он такой взвешивает все за и против ага так а почему я должен тебе добавить потому что ты взял на себя какие-то может быть дополнительные обязанности потому что у тебя может быть появились какие-то новые компетенции которые полезны компании потому что ты этой компании больше стал приносить денег и вот если на эти вопросы ответы отрицательны, то зарплату вам никто не повысит. Отсюда вывод. Для того, чтобы растить свой уровень благосостояния, свой доход, вы должны повышать свои компетенции и повышать свою ценность как сотрудника если вы работаете по найму если вы создаете большую ценность как предприниматель для своих клиентов то и вы будете зарабатывать больше а как ее создавать Ну, конечно нужно расти нужно получать новые навыки и вы скажете ну хорошо а какой практический совет вы можете нам дать вот с чего нам начать да очень просто Возьмите, откладывайте 5% и используйте это на курсы э, подготовки английского языка. Он, э, у нас большинство людей в России, к сожалению, не знают и не владеют английским языком, а это международный язык общения и бизнеса во всем мире. Не нравится английский язык? Возьмите в онлайн-школе, пройдите обучение какой-нибудь новой профессии, в том же Skillbox или э, где-то в другом месте. И это все со временем, не сразу не одномоментно, не через неделю, не через месяц даже, а даст результаты через полгода, но они будут настолько ощутимыми, что вы, это безусловно отразится на уровне вашего дохода. Таким образом, имея две этих составляющие, мы создаем капитал. Но в процессе создания капитала вам нужны где-то эмоциональные, физические ресурсы, что-то должно вас подпитывать. И, исходя из этого, у нас есть третья, одна из самых важных рекомендаций. Займитесь, наконец, спортом, ребята. И заняться спортом, это не значит тратить на него часы времени, заняться только спортом и уйти с головой туда. Есть люди, которые не э, понимают этого баланса. Вам надо заняться спортом всего лишь 30 минут в день. 30 минут в день. Вдумайтесь, 30 минут в день это сколько? Это 1,48 ваших суток. Это очень мало, но это даст вам ту жизненную энергию, которую вы можете направить в нужное для вас русло. Вы будете быстрее соображать, принимать решения и в целом это очень разительно отразится на качестве вашей жизни. У нас есть три мощных рекомендации, которые позволяют создавать капитал. И дальше, имея этот капитал, накопив его, мы должны правильно его инвестировать. И инвестировать в те активы, которые обладают разной степенью риска. Давайте поговорим об этом. Итак, в тот момент, когда у тебя уже есть капитал, и ты хочешь каким-то образом его инвестировать и приумножить, нужно разобраться, как распределить этот капитал по активам по разной степени риска. Что мы будем делать? Давай предположим, у нас есть все деньги, весь капитал, который у тебя скопился. И несмотря на то, что я очень сильно люблю финансовые рынки, люблю те возможности, которые они дают, и это моя работа, я никогда не говорю инвестировать все деньги туда. И тебе не советую этого делать. Мы возьмем всего лишь 60%, ну, всего лишь, да, довольно много, да, 60% на инвестирование. 60%. Но мы будем делать все очень аккуратно. А 40%, 40%. Ты просто отложишь, это твоя кубышка, это твой неприкосновенный запас. Не будешь их трогать ни при каких обстоятельствах. 60% мы возьмем и разделим пополам. У нас останется здесь 30. И, соответственно, здесь тоже 30. 30% мы будем использовать на низкорисковые активы. Если говорить о рынках, например, мы можем на 30% твоих забережений купить криптовалюту на спот-рынке, где нет кредитного плеча, просто в расчете на, стоимость, на повышение стоимости этих монет. Здесь риск только в локальной потере стоимости этих монет, но ты никогда не потеряешь сами, сами монеты. Ну, например, да, в качестве примера этих инструментов может быть довольно много. Все зависит от размера капитала. Если там речь о миллионах, то я бы порекомен... порекомендовал тебе вложиться в недвижимость. Но э, криптовалюты имеют большую доходность. И здесь ты сможешь заработать ну, в районе 30-40% просто на пассиве, ничего не делая. Да, мы знаем такие примеры. Дальше. 30% мы распределяем еще на две части. Соответственно 30% на 2 получается что? По 15%. 15%. И 15% сюда. На среднерисковые и активы с высоким риском. Итак, друзья, у нас есть распределение по 15% на среднерисковые и высокорисковые активы. Среднерисковые э, активы призваны дать нам доходность 100-120% э, годовых. И это... Примерно те инструменты, о которых мы говорим в компании CM Group, это фондовые индексы, это акции крупнейших компаний, это валюты, металлы. И здесь степень риска 80 на 20. То есть риск, конечно же, присутствует и в каких-то случаях он срабатывает, но... Профит-фактор просто огромный и доходность 100-120%. К примеру, на этот сектор вы выделили 500 тысяч рублей. Ваша задача сделать из них 600 сверху. И это ваша сверхзадача. Итак, высокорисковые активы. Сколько призваны дать они? Это в районе 300-400%. 300-400%. Это очень высокая доходность. Мы это все, конечно же, понимаем. И, как правило, это криптовалюты работа на аллокациях на первичном публикации монет а также на тех монетах которые имеют высоченную волатильность здесь мы осознанно идем на этот риск потому что мы можем получить сверхприбыль но при этом мы рискуем этим сегментом что мы можем его потерять и именно такое распределение дает стабилизацию вашего портфеля и ваш капитал будет неизменно расти Друзья, ну а если вам показалось сложным и непонятным то, что я вам только что здесь э, рисовал, наши сотрудники, эксперты в области финансовых рынков компании CM Group помогут составить именно для вас персональный финансовый план и сделают это абсолютно бесплатно. Для того, чтобы это произошло, вам необходимо перейти в описание к видео и оставить заявку на одном из наших ресурсов. Ну а я с вами прощаюсь до новых выпусков.